Добрый вечер всем участникам сегодняшнего нашего ЗЭЛа. И у нас есть именинник у одного из модераторов Вячеслава Нелипы. Сегодня день рождения. Поэтому с вашего позволения я с удовольствием его поздравляю с днем ангела. Многие лета при полном здравии, славих. ты стоишь на твердых, серьезных позициях в пчеловодстве. Так что дальнейших тебе успехов. Итак, о чем будем говорить сегодня? Знаю знакомое слово. Конфугуляция. Это назойливая стремление выдать желаемое за действительное. На сегодняшний день активно взялась наука за определение, то есть тема та же, за определение выявления, то есть в способностях пчелинной физиологии каких-то скрытых резервов для ее выживания без особой заботы пчеловода. То есть максимально исключить пчел обработкой препаратами при оздоровлении. Хочу привести пример из практики. Может как-то, ну, будем помогать науке, пчеловоды практики. Американский гнилец не приговор. Была как-то статья, где-то и в книге, она опубликована в каком-то разделе. В начале 2000-х я серьезно подсел на эту проблему. Ну, была ситуация после неудачного сотрудничества с одной компанией. Я имел неприятность получить вот такой, вот, вот такой серьезный букет. Там не только был американский нелест. Ну, в общем... Пришлось повоевать. Обратил внимание на какой факт. Мы сейчас подойдем и количеству трудней, почему в семьях столько сил выращивает, семья выкармливает, ну и так далее. То есть оно будет все увязано. Так вот, сразу обратил внимание на рамку расплода, пораженную американским нельцом. Его не спутаешь ни с какой болезнью расплода, тягучесть, запах такой просто невыносимый, столярного клея. И вот я на что обратил внимание. Расплод, то есть американский нелец проявляется... У личинок старшего возраста, то есть пока личинок кормят маточным молочком, возможно, деценовые кислоты как противовирусный фактор, серьезная защита, и личинки младшего возраста не болеют. Как только переводят старших личинок на медоперговую смесь, то есть на другое качество кормления, может проявиться болезнь расплода. В данном случае американский гнилец. Одинаково личинки все кормились, одинаковым кормом. И вдруг проходит время, проявляется эта болезнь, а это болезнь печатного расплода. Европейский гнилец, это болезнь открытого расплода, американский болезнь печатного расплода. И вот проваленные ячейки, жижица это темно-коричневого цвета тянется, но вокруг пораженных ячеек погибших личинок выходит абсолютно здоровая пчела. Ну, в зависимости от степени поражения, сколько там на, на этой рамке, 20-30%. Я обратил внимание, почему при фактически одинаковом обслуживании личинок, одинаковом кормлении, одинаковым кормом Одни погибают, а другие рядом, рядом находятся, абсолютно рядом две ячейки. Одна погибшая или несколько даже погибших, но одна пчела выходит абсолютно здоровой. Меня навело на мысль такое предположение, что когда матка обгуливается с несколькими трутнями, я сказал, последние новости, тоже не с пальца высосал, до 40. Данные нау, научные, данные последние. Пускай это будет даже 10, если кому не нравится, пускай это будет 10. По тем временам это было 10. Но не один. Хотя один самец, то есть один трутень, вмещает в себе 3,5-4,5 сперматозоидов. Матка при обгуле, и когда же она будет, перед тем, как начинать откладывать яйца, вмещает приемники 7 миллионов, фактически до 7. Фактически можно было обойтись и спариванием двумя труднями для того, чтобы затем с таким перевесом, потому что эти 7 миллионов, конечно, матка не использует, она где-то десятую часть даже за, за 3-5 лет, Десятую часть где-то используют. Но почему-то идет такой запас. Почему в семье при 5 килограммах пчел, 5, ну то есть 50 тысяч особей, 10% семьи выкармливают трутня. Зачем такая масса? Зачем такая масса? Так вот, когда матка спаривается с 10 трутнями, допустим, пускай это будет цифра ближе так, к пониманию, и в семяприемнике находится сперма от всех этих трутней. И до сих пор еще точно не могут остановить, она шарами, это сперма, то есть пластами по мере спаривания, или же она смешивается. Ну, не важно. Пчеловоды могли наблюдать. Из практики, если матка задерживается на несколько сезонов, где-то около трех сезонов анасии, то могут появляться пчелы другого, другого краса тергитов. Это как раз свидетельствует о том, что подмешалась сперма другого трутня, какого-то там, ну неважно какого. Так вот, о чем я хочу сказать. Те личинки, которые были поражены американским нельцом, этим бацилюс ларвы, возбудителем, были менее устойчивы по своей физиологии, унаследовавшие от какого-то трутня, а до 80% наследственность передается по отцовской линии. Они не выдержали этой агрессии вирусной. А какая-то ли по какой-то линии трудняк пчела выжила, выжили пчелы. Так вот, после того, как создается безрасплодный период, и тогда меня спасло, кстати, когда была пасека поражена серьезным яйцом, я вошел в тесный в тесное сотрудничество уже по изоляции с хмарой. О болезнях я тогда не знал, что можно создавать эти безрасплодные периоды. Для меня было единственное не дать, то есть применение изоляции маток, не дать зимой возможности матке проявлять активность, то есть сеять, чтобы исключить расплод зимний. Но тут оказывается достоинство изолятора и его применение стали расширяться. И благодаря этой науке и плюс я проанализировал эту ситуацию по выжившим личинкам. По выжившим пчелам, вернее. Я решил, что как раз и, и есть этот фактор у вот вот того отбора. Что семьи, то есть пчелы, выжившие по линии какого-то другого трудня унаследовали его резистентность, невосприимчивость, то есть устойчивость к этой болезни. И уже когда в безрасплодном периоде вышли выжившие личинки, выжившие пчелы сформировали новую группу кормилиц для кормления личинок от молодой уже матки, потому что маток я уничтожал, молодой матки, они выкармливая тех личинок, младших своих сестер, и передавали им через маточное молочко свое состояние по резистентности, по устойчивости. Почему я и в ролике вчера сказал по маточному молочку, что если где-то и будут, будет наука обращать внимание в поиске этих возможностей и сохранение, особенно сохранение устойчивой линии какой-то, если линия будет такова найдена, или этот геном, неважно, как он будет называться, то, скорее всего, нужно будет запасаться и маточным молочком для выкарливания будущих маток. Трутни само собой, или сперма, замороженная трутней, и маточным молочком само, само по себе. Так что вот такой фактор... Это чисто из практики, и я, насколько получилось, увязал в логику. Теперь в моей практике еще было два случая, но это так, как уже послесловие. Два профессора-ветеринара высокого такого ранга прослушали, один был на моей лекции, один профессор был европейский, один из Кавказа, где-то лет пять назад. И он они, единственное, что интересно, оба одну фразу озвучили. Нет расплода, нет проблем. Когда я читал лекцию о, об изоляции маток и возможность оздоровления семей таким способом, особенно от болезни расплода, ворова, призадумались. Мы, говорит, уже эту, эту спираль ДНК развернули, выпрямили ее в линию, затем опять свернули в штопор и не знает уже, где искать этот, этот геном, который можно уже в дальнейшем использовать как фактор выживаемости пчел, то есть природно бороться. Пока я еще на сегодняшний день. Считаю, что самым главным фактором выживания – это является раение. Оно было. И вот после, в книге «Экстремальная зимовка» там я когда-то в ЗЭЛО, по-моему, говорил, ра... там... слеты или раение, что было первичным. Выживало. Уже были кишили эти патогенные образования всевозможные, вирусы, бактерии. До того, как только начал формироваться, начал формироваться высший орган в природе, насекомое, в том числе и медоносная пчела. И вот она свою резистентность оттачивала, шлифовала, формировала в присутствии того патогенного кошмара. И как фактор выживания был это бросить, просто бросить в старом гнезде накопившиеся патогены. А это было раение. Или слеты, или раение. Что из них было первичное? Или же эти два фактора появились параллельно, или кто-то кого-то породил? Неважно. Я стою на тех позициях, что именно раение было и есть самым главным фактором естественного отбора. Поэтому, поэтому я и стою на тех своих логических, прежних логических вот позициях, что фактором выживания в природе и естественным отбора являются слеты или роение. потому что по-другому просто не получится. И другого быть не может. Почему и запас такой дается, и трудня выкармливаться? Я говорю, что э, десятая часть трудней полноценно, подчеркиваю, полноценно могут оплодотворить матку. Не просто оплодотворить, а полноценно. Что имеется в виду полноценно? Тоже где-то в какой-то литературе, то ли Таранова, анатомия физиология, то ли в Рутнера или от Хмары слышал. Ну, литература, в общем, прошло на моем веку, пока я связывался, ну, пока я общался с Хмарой, прошло довольно-таки много. Где где именно я взял эту, эту цифру, что 10% всего, ну не важно. И не случайно возможно. 10% трутня от общей массы пчел они в семье выкармливают. Зачем он нужен в таком количестве? Ну, скорее всего, на всякий случай перестраховка, чтобы максимально жизнеспособные, максимально полноценно физиологически развитые могли осеменить матку для дальнейшего выживания в природе, сохранения себя как вид. По поводу вот, американского гнильца, я как-то лекцию Кашковского слышал. Он рассказывал такой случай, то, что его товарищи на пасеке завелись, ну, появился. И как он с ними боролся, но ну, этот товарищ отдал ему этих пчел, там, пять или там, сколько там семи. Он, Кашковский, говорит, он просто взял маток, подавил, да и все. И, говорит, те личинки, которые там были в этой семье, с них вывели маток, и эти матки, они были же устойчивы к этому гнильцу, то есть у них уже иммунитет был развит к этому гнильцу, и и когда матки облетелись, семья исправилась. Как бы вот таким вот легким простым способом, как бы поборол этот гнилец. Ну, как бы это была эта лекция, я когда послушал, ну, как бы взял на заметку, если вдруг когда-нибудь понадобится. Вот такая ситуация была. Да, совершенно верно. Дай Бог, чтобы она вам не понадобилась, эта ситуация. Ну... Тем не менее, логика остается логикой железной. Подавил маток, если, кстати, по всем болезням расплода. Если получается у вас обнаружить на ранней стадии несколько там ячеек, то ли мешочатый расплод, то ли аскосфероз, или же гнильцы, на ранней стадии, что это значит? Визуально 1 две ячейки, так при осмотре белом, значит, можно ограничиться изоляции маток на две недели, чтобы расплод весь запечатался, и затем выходит молодая пчела, начинает кормить, то есть сделать перевес кормириц по отношению к личинкам, к их будущему поколению, к младшим личинкам. Если же вы обнаружили большое поражение, то там не обойдетесь вы изоляции на две недели. Только уничтожение матки, все, она... Она является и сама по себе как репродуктор, передающий, то есть продуцирующий уже не нежизнеспособное потомство. Возможно, это и было, и послужило болезнью. Потому что очень часто возбудители практически есть все в улях. Они могут сидеть где угодно, под днище, в середине, в щели. Если семья как сверхорганизм устойчива, то есть хорошее питание... Иммунная система крепкая, значит, проявление, размножаться они патогенам не дадут. Поэтому, когда сильное поражение, болезни расплода, только уничтожать матку. И дать вывода, выводу, до да, свищевой. Именно свищевой из этой семьи, выжившей в этих условиях кошмарных, они затем через 21 день а матка свечевая обгуляется практически на 30-й день где-то, то есть ну, где-то 28-30 дней. Они вычистят все ячейки, прополисуют их как положено в природе, потому что ячейка у нас, нам некогда в нашем коммерческом пчеловодстве, там быстрее-быстрее, рамки, вощину только подставил, отстроили сразу, туда матка сеет, какая она эта ващина? хотя я по Европе... вот был там на, на лекциях и на пасеках. Там дают ващину вначале на, на мед, пройдет она вот эту стадию дезинфекции, а мед это кислота. А затем уже на следующий сезон дают ее в гнездо. Вот такую практику применяют. Так что в обязательном порядке желательно длительный безрасплодный период, чтобы почистили, как в природе, как положено, эти ячейки и запрополисовали, продезинфицировали их прополисом. И даже не проявляется рецидив. Да, я слышал это еще на заре своего практического пчеловодства лет 30 назад, где-то на лекциях, не помню где, но, но вот вы один к одному сказали вот случай. Но еще не у Кашковского точно. Так что видите, вот, в, разных, в разных от разных авторов, но фактически один к одному случай. Да, точно. Спасибо большое. Ну без разницы, да, от кого получается, получаешь информацию главный результат, чтобы это работало. Я правильно понимаю, получается, это личинка, которая находится в этой семье и где есть этот американский гнилец, она, матка, становится устойчива, как бы иммунитет у нее устойчива к этой болезни. Но, видимо, еще и с маточным молочком, наверное, передается, что может быть передаваться какая-нибудь там, я не знаю, устойчивость тоже к этому заболеванию. Или то, что это заболевание есть в этой семье, с самой личинки уже развивается иммунитет. Я как бы в этом точно не могу сказать, ну, как бы понять, откуда у нее появляется вот этот иммунитет, устойчивости к гнильцу. Я перед этим сделал акцент как раз на, вот то, на том, о чем вы спрашиваете. Когда в семье, пораженной гнильцом, на одной рамке выходит несколько, ну не, не, не несколько, то есть одни личинки поражены, они по линии какого-то трутня унаследовали слабую резистентность, то есть слабую устойчивость к этим патогенам. Поэтому, как магнит, приняли на себя патогенов, и патогены и заболели, погибли. А по какой-то линии трутня личинки выжили по другой линии трутня, потому что до 80% передается наследственность по устойчивости от отца от трутня эти выжили пчелы эти выжили пчелы и вот они правильно вы сказали они при кормлении затем когда уже расплода нет сформировалась эта колония выживших пчел они же кормилицы обгулялась молодая матка из этого же яйца воспитанная здесь же свящевая свящевая матка Получила она устойчивость, не получила, она начинает откладывать яйца. Появляются личинки молодые. И выжившие пчелы, кормилицы, выжившие, унаследовавшие резистентность по линии какого-то трудня, выжившие здесь, начинают кормить маточным молочком этих младших личинок, передавая им через маточное молочко. Мы постоянно об этом говорим и в крайнем случае я стараюсь везде в вот эту философию и эту закономерность особенность обязательно звучить, что через маточное молочко передается не только генокод наследственности, почему и, почему и семьи воспитательницы должны быть элитные и племенной материал при то же самое. Не только генокротно-следственности передается через маточное молочко, потому что там РНК и ДНК, нуклеиновые кислоты. А передаются еще через маточное молочко. И состояние физиологии по резистентности этих пчел-кормилец. Они выжили все. Раз они выжили, соответственно, работа желез, вся физиология может быть устойчивой. Соответственно, формируется молочко и передается следующим, при кормлении, следующему поколению. То есть, ну, 20 лет я уже забыл, что это такое, аскосферозы, гнильцы, помог, возможно, помог изолятор профилактически не даю разогнаться вот на таким, таким большим и, и семьям ограниченное количество расплода, потому что матки 4 месяца, 3,5-4 работает всего, два отводка, всегда они идут параллельно. Я лучше заем сброшу их в одно целое, и пойдет та же перезимовавшая семья в хорошем состоянии, но максимально полноценно устойчивая, то есть физиологически здоровая пчела. Так, все оно вращается вокруг логики и подтверждено практикой. Доброго вечер всем, Виктор Германия. Но ну, а у меня тогда следующий вопрос. Есть. Если вот так все просто делается, Почему эта болезнь вообще существует? Эволюция должна была бы эту болезнь уже там тысячи лет назад искоренить. Ее вообще не должно было бы существовать в природе. Но она нет, нет, где-то возникает. Ну, болезни как не могла. Болезни тоже нужны. Это живые существа, им нужно выживать, сохранить себя как вид. Поэтому они ищут слабые места. Где была, где раньше паразитировал клещ ворова? На индийской пчеле. Затем ему нужно было, возможно, что-то не понравилось, потому что там огранич... ограничены были возможности по размножению. Или уже надоело, ну так, утрировано, надоело это аписцерана держать у себя и кормить этого паразита. Переключился паразит на аписмелефера. Там, пожалуйста, может, можно размножаться и в пчелином расплоде, и в ещё и паразитировать на взрослой особи. Откуда появилась назема цирана? Это паразит микроспоридия, паразитирующая на трутовом, в тру, в тутовом тутом шелкопряде. Долгое время это, это был, ну, короче, жили они в таком, грубо сказать, тесном сотрудничестве. Паразитировала на тутовом шелкопряде. Микроспоридия назема цирана. Прошло время, вот, пожалуйста, 10 лет, она уже облюбовала медоносную пчелу и здесь хозяйничает. Ну, и пчелы выживают точно так же, что и борются и пчелы. Эволюционно не могли они когда-то там побороть. И если ограниченное было количество бактерий и вирусов, если бы они не мутировали, не приспосабливались выживать что, конечно, это когда-то на каком-то этапе где-то и закончилось. Но так как выживает все, все то, что является инвазией, ему тоже нужно как-то выжить, где-то найти хозяина. Хозяин борется по-своему. Вот так и идут они в этом, вот в таком союзе по жизни. Добрый вечер, Владимир Егорович. Добрый вечер всем участникам сегодняшнего зела хочу рассказать о своем опыте когда столкнулся с гнельцом причиной появления скорее всего было переохлаждение гнезда вот неправильно немножко с ними повел вот, появился гнелец причем очень сильно было очень сильное поражение во многих семьях на тот момент не хотел применять какие-то химические средства, а как лечить без химии, не знал. И поэтому просто-напросто пустил все на самотек. То есть я смотрел за пчелами, сколько, как мог, вот, ну, как обычно все. И со временем вот эта вот болезнь, ну, это длилось, может, несколько лет, со временем она просто ушла. То есть стали оздоравливаться семьи, те семьи, которые выжили, стали просто здоровыми. Ну, возможно, там было и роение, я уже точно не помню. Возможно, менялись матки в ходе вот этого роения. Но в итоге пчелы стали здоровыми, и болезнь больше не возвращалась. Вот такой был у меня случай. Ну, хотелось бы ваши комментарии услышать по этому поводу. Спасибо. Вы знаете, комментарии, я думаю, излишни, потому что вы из того, что было перед этим сказано, вынесли как вердикт. Но сейчас я снова буду повторяться то, что произошло. Перед этим я говорил, по, как вы, какие выжили именно особи, унаследовавшие от э, линии отца что хорошую устойчивость, ну и так далее. Смена маток, чистка ячеек. В итоге, без вмешательства человека, как и раньше это было, тысячи лет, так это все и произошло у вас на пасеке. И вы теперь можете смело утверждать о существовании того генома, который ищет. Природа. И последняя пчела сохранится именно в природе а там раение или слеты. То есть освобождение. Оставляет, оставляет семья старое гнездо со всеми патогенами и улетает на новое место. С этим старым гнездом разберутся, есть тоже такая живность, которым нужно питаться рамками, воском и так далее, восковая моль. Проходит время, снова поселяется уже в чистом гнезде, Очередной рой и начинается процесс вот такого ну, в природе размножения. Или же те, кто будет заниматься роевой технологией. Роевая технология, конечно, это не промышленная, но не обязательно выпускать рой. Можно просто идти рядом с, эти, с роением в виде отводков. То же самое, только слегка задерживается и темп развития. Потому что Рой выскочил в все группы пчел. там Понятно, у него намного больше возможностей и быстрее стать строй, набрать силу. А если сделать отводок, теряется, теряется неделя, две, как минимум, в развитии. Но затем снова матка набирает. Высокий темп по активности и отводок со старой маткой, сделанный в ранний период, является полноценной семьей в концу сезона на уровне даже этой семьи. Так что все, оно работает. За... Просто нужно быть наблюдательным. И никто вот сейчас пчеловод поделился своей практикой, бросил на самотек, выжила. Вот какой, кто для вас может быть после этого авторитет? Какие микстуры, какие препараты, если вы это увидели все воочию. Точно так, недавно разговор был, когда какие-то пчеловоды бросили также на самотек. Из 500 осталось там какое-то небольшое количество. И так на сегодняшний день у них пасека без жестких химических препаратов, то есть ветеринарных. Есть. Нужно, ну, хватит ли у нас хладнокровия, чтобы сделать вот такой какой-то эксперимент. Если получится, случайно, нечаянно, может, да, пчеловод возьмет на вооружение. А так, чтобы сознательно себя заставить и провести какие-то опыты, ну, тяжело, потому что это у нас пчелиная семья, мы на нее смотрим, как через флягу меда, куда там, какие эксперименты могут быть. Хотя без этого не получится. Добрый вечер, Руслан Одесса. Владимир Юрович, а если просто повышать как бы иммунитет пчелам, КС-81 там, еще что-то добавлять? Вот. Как вы на это смотрите? Ну, смотрите, КС-81 вообще-то... Я не знаю, насколько он может дать толчок к ну, крепости иммунитета, формированию его или усилению. Вообще-то это, по большому счету, пробиотик, и у него целевое назначение. Я его, например, применяю как профилактика от назематоза, потому что он препятствует размножению наземоаписов. Может ли он способствовать укреплению иммунной системы? Но самое главное, самый главный фактор мероприятия по укреплению иммунной системы – полноценная корма. И переходите уже к той философии, что на пасеке не должно быть слабых, нежизнеспособных семей. Может даже быть нормальная, казалось бы, и, и могла бы быть нормальная семья, но если мы ее сейчас, и наследственная у нее хорошие наследственные признаки, но если ее оставить на голодном пайке при массовом воспитании расплода, то мы на ровном месте получим проблему. Возбудители есть абсолютно все, абсолютно везде. Я сейчас Приведу пример, был на лекции у Гордомысовой Галины Владимировны, Ростов, 2018, 2008, лекции. ее. Ее утверждение, если взять у человека забор воздуха из легких, там можно обнаружить абсолютно все возбудители болезней, ну, скорее всего, те, которым человек переболел. То же самое касается и пчелиного улья, пчелиного жилища. Там есть эти возбудители. Но благодаря крепости иммунитета семьи, как сверхорганизма, они не дают им размножаться. Точно так же, и у нас. Если иммунная система крепкая, ну сидят они там, как бультерьеры на цепи, интерфероны их держат на, этих, на привязи. Все, как только иммунная система послабла, какой-то бультерьер сорвался с цепи. Какая-то болячка, какой-то возбудитель. Начинает размножаться, где-то нашел закуток. Точно так же, и в семье. Нормальная сила семьи. Биологический минимум 1,7. Тоже могу дать ссылку на, на ученого, слава Богу, сейчас жив здоровый, расскажет, почему это 1,7. Масса, то есть около семи рамок Дадана. Это то количество пчел, при котором, особенно весеннее развитие, можно обеспечить микроклимат, достойный при воспитании личинок. Можно выделить группу пчел для всех, на все случаи жизни, и пыльциносы, и водоносы, и нектароносы. Ну и самое важное, полноценно выкормить расплод. Но это, я говорю, позиции, я постоянно об этом говорю. Забывайте о слабых семьях. Отводки делайте как можно раньше. Активный сезон используйте для наращивания. Для подглавных взяток уже объединили, получили товар, как положено, и, и без проблем, патологических проблем. Потому что там, там уже будет недомета, если погонишься за количеством, Глазу приятно, но если появится какая-то болезнь, пропадает все настроение про пчеловодство. Добрый вечер всем. Владимир Егорович, скажите, пожалуйста, а вот если зимой пчела опонашиваются, это и есть назематоз? Да, скорее всего это и есть назематоз. Если серьезная проблема с назематозом из года в год у вас, и вы зимуете на натуральных кормах, то первое, первое средство и ваши действия переведите пасеку на зимовку хотя бы на сезон 2 на сахар. И хотя бы на 50% центральной рамки, чтобы у вас были чисто углеводные. Потому что может быть пать... И бывает, когда серьезно подорванная пасека, вот по назематозу, очень часто причина зимовка на натуральных кормах. Не всегда это является, может быть, абсолютно, абсолютно другой источник. Но как фактор благополучия и оздоровления, прозимуйте на, если это система, при условии, если это у вас вошло уже в систему, от сезона к сезону. То есть, зимовка не получена, Значит, переведите на сахарную зимовку. Хотя бы наполовину. Замена натурального меда наполовину. Постарайтесь без химии, потому что она вам ничего не даст абсолютно. Иммунную систему посадите и будете постоянно жить с этим назематозом. Владимир Егорович, а если расплод, ну то есть печатные печатные ячейки есть небольшое отверстие но ну, они не все, но на каждой ранке какое-то количество дырчатых э, печатных ячеек есть потом пчелы их там замерз, замерзшая личинка никакого запаха нету потом пчелы их чистят, выбрасывают ну как бы, что это ну скорее всего мешочатый расплод если так вот по вашим по-новски придумать, дать диагноз. Стараться обнаружить, если вы видите, что количество довольно-таки внушительное, ну, по визуально, или наскочили случайно. Но единственное, безрасплодный период. Все, Тут у меня един... одно лекарство на все, против всех болезней расплода. Против всех абсолютно. И клеща в том числе. Это безрасплодный период. Убрать источник перезаражения. Убрать источник инкубации. Паразита – это расплод. Какие бы вы там ни делали примочки, присоски мектуры, антибиотики, это все, я вам сразу говорю, что мертвому припарке. Просто вы посадите общий иммунитет семьи как сверхорганизма и будете сидеть на этой игле аптечной. И никакого толка. Только убрать, любая, вспомните, вспомните я не знаю, вот даже, даже свои болезни бывает или болезни у домашних животных. Убрать источник перезаражения. Все. Другого, другого мнения быть не должно. Убрали его, вот затем начинаем делать какие-то примочки, процедуры, но убрать первый источник перезаражения. В вашем случае, если это небольшое количество, я перед этим говорил, две недели матки в изоляции достаточно. Они расплод выйдет печатный, тот вычистят, выбросят, и уже при кормлении нового поколения младших личинок будет перевес, то есть на... Баланс в сторону увеличения количества кормилец по отношению к личинкам. Это серьезное такое оздоровительное подспорье при всех болезнях расплода. Создать перевес, значительный перевес кормилец по отношению к личинкам. Если у вас там поражение ну, большое, так визуально, процентов 25-30 у таких вот дырявых, то тут только уничтожайте матку, пускай у вас рука не дрогнет и выводят свещевую, безрасплодный период до месяца, а с вещева матка, вылежут, вычищут вам все как положено, и будет она, будет семья начинать развиваться уже без рецидива. Если мы ускорим события на неделю-две, как обычно пчеловоды и делают при болезнях расплода, появляется рецидив. Поэтому дайте, раз уже семья выпала у вас из полсезона пол по причине этой болезни, обгула обновления матки, значит, пускай уже она полноценно станет строй с новой маткой и желательно, чтобы не было возврата к повторению. Владимир Егорович, <coughs> еще один вопрос. Вот Пчелы э, <coughs> сами чистят ячейки, как вы сказали, прополисуют, дезинфицируют. А вот после, скажем так, после болезни, после того, как посадил матку, допустим, там все наладилось, посадил матку в изолятор, семья очистилась. Вот сами ульи, есть смысл их дезинфицировать? И если нужно, чем как это делать, чем обрабатывать? Спасибо. Никаких дизельфакторов у меня на пасеке нет. Единственная стамеска, которой я прочищаю посадочные места под рамки, если они уже не умещаются. Чем меньше вы будете удалять углов со стенок прополюс, прополюс может там восковые какие-то ну, большие, большие восковые строения, да, те удаляются. А никаких обжогов паяльными лампами, газовыми лампами. Ну подумайте, для чего пчела прополисует все щели по углам в ульях. И даже налет, если долго не вмешиваться в улей, корпус там, не важно что, даже стенка. Там и прополис есть, и восковые такие, ну в общем они делают ауру, создают вокруг Гнезда, где, будет, где они будут создавать микроклимат, они все изолируют вот такой вот рубашкой, если можно выразиться, прополюсной. Потому что я где-то слышал, прополюс, шарик 10, 10 миллиметров. Если на столе лежит, то в радиусе 10 сантиметров там не один, то есть излучает он вот эти бактерицидные свои. И эфирное соединение, что там ни один вирусный бактерий, патогенный вирус, то есть патоген не выживает. Значит, представьте себе, какую мы делаем медвежью услугу, вычищая, казалось бы, вот это все под, под нож, под ноль, и чистим, близким, а в результате на выходе... Получаем вот такую неприятность. Казалось бы, сколько труда, все для, для пчел, для того, чтобы было хорошо. Но хорошо ли? У меня на пасеке одна единственная стамеска, как дезинфактор, и один единственный лекарственный препарат, чайная кислота. Самое главное мероприятие по оздоровлению – это безрасплодный период. И не буду я сейчас говорить, что вот занимайтесь изолятором, бросайте все, только изоляция. Безрасплодный период можно создать и без изоляции. Это еще было. Я начинал только заниматься пасекой, уже отводки делали, то есть создавали безрасплодный период для борьбы с какими-то болезнями ворова в том числе, создавая безрасплодные периоды без изоляции. Поэтому вот как-то логику включите, что ауру эту вот по микроклимату, вернее не по микроклимату, а дезинфицирующую в лице налета восковой такой тонкой рубашки в улье, она, она способствует оздоравливающему вот такому вот мероприятию. И не делаем ли мы хуже, когда тратим время, во-первых, сколько, и кроме как приносим вред сами себе и пчелам в том числе. Понятно, спасибо. А еще вопрос, как вы поступаете с рамками, которые, в которых был, были болезни, допустим, потом ну, за, за ненадобностью, пускай они стали черные, их надо вырезать, и вот эти рамки... Тоже также не не очищаете их или чистите до белая, там может шелоком обрабатывать или еще что-то, как в этом случае с рамками поступаете? Спасибо. Рамки желательно, если у вас нет большой практики по борьбе с болезнями от расплода, и создали вы безрасплодный период длительный, можно сезон доработать на этих рамках. Но зиму постарайтесь пустить обновить, То есть рамки, где расплод не выводился, я никогда не выбрасывал там, где не выводился расплод. А там, где выводился расплод и семья была э, больна, то есть болела какой-то болезнью расплода, неважно какой, аскосфероз или гнильцовой болезни, просто перетапливал и давал на замену либо с других семей, либо в этой же семье, только там, Зимовали они на рамках, где расплод не выводился. То есть, если я правильно понял, вы эти вот рамки, в которых были болезни, уже не использовали вообще, вы их выбрасывали. Так? Особенно первые на первом этапе, пока вы не, не набьете уверенность руку уверенности по борьбе с болезнями. Желательно эти рамки, в которые были поражены болезнью расплода, в зиму не пускать, их перетопить. Потому что бывают случаи, когда на следующий сезон возвращается, то есть появляется рецидив. Бывает такое. Так что от греха подальше сделайте вот такую, вот такую помощь для пчел. В коконах могут оставаться возбудители. Вышел кокон, его запрятали, а не это, этот возбудитель болезни. Затем на следующий год при ослаблении, каком-то небольшом ослаблении кормления или по микроклимату, или перевес, то есть дисбаланс кормилиц кормилицам, он там сидит, ждет за этим коконом, выскочить для размножения. Поэтому желательно от греха подальше эти рамки хотя бы вот на первом этапе, пока вы дай Бог, чтобы вам к вам оно не возвращалось вообще, но информирован, вооружен. Лучше, если знать, как поступать, чем затем панически не знать, за что хвататься. Так что поступайте, вот так, как я говорю, рамки пораженные Лицо. В сезон можете доработать, но не давайте в зиму, и тем более размножение с весны. Я так чувствую, не совсем вы поняли то, что я хотел у вас спросить. По поводу суши, мне понятно, то есть я ее вырезал, я ее перетопил, но я имел в виду саму деревянную часть рамки, вот что с ней делать? Ее можно вторично использовать, если, допустим, как-то ее почистить, вот говорю... Потом эту деревянную, ну, саму рамочку, то есть не, не сушь, а вот именно рамочку, на которую будет ставиться лощина потом. вот Ее вторично использовать, допустим, продезинфицировать. Может, с шелоком тем же самым? Вот самой рамкой что делать? Спасибо. Да, и виноват. Неправильно понял. Рамку, ну, без проблем. Тут уже у вас возможности будет, конечно, больше, чем продезинфицировать сушь чем угодно, тем же огнем, тем же, той же щелочью, или как будет вам почистить. Самое главное, почистить ее от, от таких вот образований, если это назематоз, ну, на, на всякий случай, чтобы сразу было понятно. И обрабатывать деревянную часть, ну, что у вас там под руками и в распоряжении, в арсенале вашем этим дезинфицирующем есть, без проблем не помешает, огнем, щелочью, раствором щелочи. Добрый вечер, Владимир Егорович, у меня такой вопрос, в вашей книге по, изоля... по двухматочному развитию есть примечание, что если мы хотим во время медосбора сохранить обеих маток в семье, мы их изолируем в пересылочные клеточки. Расскажите, пожалуйста, про вот эту технологию изоляции маток в пересылочной клеточке и какое еще практическое применение она может иметь, кроме этого случая. Вы знаете, насчет пересылочных клеточек. В, этом году, в прошлом году очень хорошо, было хорошее начало по изоляции маток, по объединению семей, но затем при пересадки в изоляторы контактные, была проблема. И проблема первоначальная э, заложена в присутствии молодых свищевых маток. Потому что даже в контактных изоляторах и то многие семьи отстраивают, закладывают свечевые маточники. А безконтактных практически 100% семьи закладывают свечевые матки, и выходит молодая матка. Поэтому, если у вас есть возможность уничтожить маточники свищевые из небольшая пазики, значит, можете поступить таким образом. Матки будут у вас находиться в пересылочных клеточках, отбыли вы сезон. Если есть возможность и желание, или занимаетесь вы изоляторами контактными, значит, пересаживаются в контактный изолятор затем. Но в отсутствии свищевой матки. Если, появ... Если там сохранилась свищевая матка, вы ее не заметили. Все, мат... маток плодных, своих, в изоляторах контактных не примут, убьют. Очень печальная была в прошлом году практика по пересадке. И как раз причиной в основном было именно наличие свещевых. Неплодных маток, даже неплодных маток. Второй вариант, вы можете одну матку отсадить на одну рамку в сторону, на главном медосборе. а Оставшуюся посадить в изолятор, если хотите взять по максимуму товар, чтобы не было открытого меда. Ну а затем уже по холодам подсоединить этот отводок на одной рамочке для зимовки двух маток через медовую рамку в одном зимующем клубе. Спасибо, Владимир Георгиевич. И такой еще вопрос тогда. Э, закладка свящевых маточников при изоляции матки в контактный изолятор. Э, я довольно часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Насколько это вообще распространено и с чем это связано? Старайтесь изолятор помещать между открытым расплодом, самым, самым молодым. Ну, а вообще-то не особо при контактном изоляторе никакой проблемы я не вижу. Бывает очень часто, что они маткам свищевым не дают обгуляться. Они их выкармливают, да, выходит молодая матка, но обгуливаться не дают при хорошей свите в изоляторе в контактном уже приплодной матке. Бывает, обгуливается матка свищевая, остается и та старая находится в своем ну, в изоляторе, поэтому садите в другой изолятор, можно разделить сеткой между собой до холодного, затем их объединить в один клуб. Владимир Егорович, еще такой вопрос у меня по поводу объединения нескольких семей или семьи и отводка, когда в обоих семьях присутствует матка и мы хотим, чтобы пчелы выбрали лучшую. Если тут какая-то особенность технологии объединения, чтобы не было битвы пчел, я несколько раз пытался так делать, но у меня пчелы бились. Вот как раз в этом случае без... работает бесконтактная клеточка пересылочная. В прошлом году я показывал, по-моему, августовский ролик объединение напрямую в активный сезон, то есть Две семьи рядом стоит. Посмотрите этот ролик, сейчас не помню. По-моему, август прошлого года. Помещаю маток в каждой семье в пересылочные клеточки. Ложу их в кармашек. Через минут 15 маток уже нет в этих семьях. Ставлю семья на семью, прям напрямую, никаких газет, никаких предварительных примеряющих мероприятий. Все, они объединяются, маток нет, никакой, никакой вражды. Затем ставлю эти клеточки через там, полчаса, через час. Возвращаю эти клеточки. Они их кормят этих маток. Через сутки приоткрываете от, со стороны канди. Желательно, чтобы там были канди. Или ващиной заклеить и небольшое отверстие. Они выпустят ту, которая... Выпустят обеих. Но выберут какую-то одну лучшую. Потому что... Нет э, разграничений, ни изоляторов, ни, ничего. То есть, если вы не пользуетесь изолятором. Или, или если пользуетесь, они пускай выпускают матку лучшую, выберут, затем поместите ее в изолятор. То есть, объединять через бесконтактные клеточки. Просмотрите этот ролик. Очень удачная, удобная технологичность. И она вам поможет тут в решении этой проблемы. Владимир Горгиевич, здравствуйте. Здравствуйте, все участники Заради. Я хотел еще спросить. Где-то, наверное, упустил я момент. Что, как, сказать, э, что получилось с матками? Вот вы делали банк маток. Э, там В двух вариантах, по-моему. Что получилось? хоть Зимуют они сейчас или не пошли в зиму? Банк маток. У меня их аж четыре банка маток. В бесконтактных клеточках по 10-15 штук до сих пор сидят боюсь даже смотреть в сторону этих семей где размещены эти банки маток потому что так краски сгущаются некоторые пчеловоды в тех регионах где были окна оттепели заглядывали по две матки где в прополюсных клеточках бесконтактных есть отход отход маток и вот кто мне... У меня сидят, пока я, я не знаю картины, весной буду докладывать, но, скорее всего, скорее всего, то, что ситуация будет не, не особо радостная для глаза. Кто-то мне сбросил ролик, не ролик, а статью, 91 -го года, еще тех времен, практиковали зимоку Такую... Это ничего, ну, это не новая технология. Просто она сейчас вот в разных интерпретациях, и мы услышали звон, да не знаем, где он. схватили за эту тему. Нужны матки для двухматочного развития весной, для маток, для семьи одиночек. Нужны дополнительные матки. Как сохранить? Ну вот, пробуем таким способом. И, но там оговорка идет в первом году. В регионах с короткими теплыми зимами. И канадцы, я в каком-то зелле говорил, канадцы сразу отреагировали на этот эксперимент мой, Говорят, мы пробовали, да, до середины зимы и все. И матки не выживают. Новая Зеландия отрапортовала, говорит, да, мы пробуем мы полсотни больше. говорит, без проблем потому что там фактически зимы нет, они летают, меньше активность, но, но температура позволяет кормить маток эти, сколько там их не напхнули. И я в прошлом году заметил, с середины августа до ноября они лежали даже наверху, на рамках, и были уже ночные заморозки, всего одна пленка лежала на рамках, даже без их холстиков. И они кормили их и по 2, по, по три, по 5, и по 10. Но только начинается зима, устойчивая холода, и их, по всей видимости, не хватает у того теплового центра, потому что бесконтактный вариант, понимаете, бесконтактный. Если бы этот был контакт, пчела туда заходила, ну, уже проверенная, изолятор хмары, там, Егенина, неважно, то есть контактный вариант. Там пчела заходит, она прогревает ее, кормится они полноценно, матку прогревает. а тут матка сидит сама. И нужно, нужен очень большой такой, я не знаю, создать тепловой фон вот этой зоне, чтобы матка находилась в, таком, в таких условиях, как это конец лета. У нас было в конце лета без проблем а вот когда вошла уже семья сформировался плотный клуб корка клуба плотная центр там да более подвижный потому что температура выше но в общем цыплят по осени считает а пчел по весне будем смотреть что мы там нахимичили весной уже да, эксперимент хороший, конечно, если бы получилось сразу столько маток без потерь, без э, отрицательного воздействия на их организм перезимовать, то это был бы, конечно, хороший выход. Но тут надо всем сообщать, тоже, думать, что еще можно придумать. Может, как-нибудь клуб сделать. Я даже не знаю, надо думать, конечно, смотреть и думать, что сделать лучше, как семью формировать, чтобы матки оказывались в центре клуба. Ну и я при любом, при любом раскладе я эту тему не оставлю. А вот насчет подключиться, да, пожалуйста, вот у кого и более щадящие такие зимы, кто слушает в ЗЭЛа, будет слышу, слушать записи. Ну, я даже не знаю, где это регион может быть. там. Ну, конечно, не тропики, но хотя бы я не знаю, вот, кто слушает, у кого зима, месяца два хотя бы и не такие уж суровые за минус 20 можно пробовать но я в любом случае буду пробовать в своих условиях плода того что под кровать поставлю на зиму на но я я добью эту тему до логического положительного завершения владимир егорыч а вот смотрите а если в каждую рамку сделать врезной изолятор миленина ну, 5-6 рамок с матками, и туда 2-3 семьи сыпать на зиму. Они будут зимовать? Да, в контактных зимуют. Только единственное, они, когда общаются пчелы с матками, не всегда, не всегда они при формировании свиты, вот в начале, казалось бы, все нормально, Середина лета. В двухматочном режиме работали. Но родные с одной прививки матки. Подходит последний взяток завершающий. Закончилась роевая пора. Начинают потихоньку маток отбирать. Что им не так? Одина, Я же говорю, что с одной прививочной планки. Обе молодые матки одного, одного возраста. Могут уже на последнем взятке начинать делать отбор. Если не на последнем взятке они это сделали, у нас он заканчивается в начале августа, там, ну, пускай в первой декаде августа, то они это сделают в середине августа или могут сделать это в середине сентября. Уже казалось бы, ну все, нормально, все, две матки, без проблем. Уже галочку поставил для отчетности, Последняя ревизия октябрь или ноябрь открываешь одну матки нет. Все в клубе, все хорошо захватывают клуб э, равноценно оба изолятора. Одно оставлять, выбирают лучше, возможно там на какой-то элементарный да, молекулу две запах феромона активнее у какой-то матки. У них это, у них э, есть выбор, понимаете. Прецедент, пожалуйста, матка есть плодная. А то просто бросают, они ее не убивают, они ее не кормят. Свита уходит к той. Поэтому у нас одного пчеловода получилось. Он вначале в бесконтактные клеточки, я, кстати, в книге писал, в бесконтактные клеточки посадил, объединил без проблем, прошел медосбор последний. Затем после медосбора пересаживают в контактные через медовую рамку и до самой весны. Ну, каких-то выпускал, каких-то выпускал осенью, потому что у нас довольно-таки мало пчеловодов, кто держит всю зиму в изоляции. Сейчас все, все больше занимается этой темой, но в основном выбирают товар последнего главного взятка, убирают, уходят от осеннего расплода, то есть хорошо клеща сбивают, но в зиму выпускают маток. Ну а тут уже и лотерея тоже, как, как повезет и какая порода. Бывают такие особенности молодые, замкнутого пространства, когда матка вырывается, и не дай бог возврат тепла осеннего. Но там спасайся кто может. До середины зимы бывает не остановишь. Рамки с расплодом выбрасывают, и корма меняет, затем добавляет. Так что тут и палка двух концов когда вот осень выпускают, все хорошо, а потом бывает не тут-то было. Так что есть над чем работать. Но если, если все гладко от сезона к сезону, я не знаю. Я на следующий сезон, если что-то не запланирую в экспериментах, ну и как можно вот на, в такой монотонности быть постоянно от сезона к сезону. Когда все уже проедается одно и то же на житью вариантов и возможностей поисков технологических вот сейчас есть эта тема подключается, пускай все мне одному мне изолятора я его наелся уже столько за 20 лет этих исследований экспериментов на всех хватит поэтому вот сейчас схема банкоматов конечно бы конечно же не помешу пользоваться все будем Изоляция сейчас меня там кто спрашивает, какие у меня были потери семей, маток, когда я это все шлифовал. Конечно нет. Просто взяли, поставили, спросили, как это делать, прочли, прочли книгу и работают. А что за этим стоит? Стоит, я говорю, чемодан маток загробленных и, и семей, сколько в экспериментах. Так что, если есть у кого возможность подключиться вот к, со, к созданию банка маток, Тема хорошая, очень хорошая, но, но получилось половину хорошей темы. По объединению среди лета, без проблем, это, это тоже важно. Вот нужно два отводка, вот сейчас, в августе, когда еще тепло, хорошо не ждать холодов. Маток забрал из семьи, объединил их сразу же, без всякого, потому что семьи без маток не, не бьются, можно манипулировать рамками какими хочешь расплодными безрасплодными с пчелой без пчелы в безматочной семье из безматочных в безматочную из маточной в безматочную объединять ну, любо глянуть никакой потери не ни единой пчелы затем маток возвращаешь в клеточках и ну а вот а вот дальше пошли проблемы а проблемы пошли когда их начали пересаживать в контактные изоляторы так что, если банк маток сработает, чтобы не морочить голову, не терять маток от зимовкой, в изоляторах через медовую рамку, есть потери. Потери, ну, процентов 30 было, бывает 50% теряется. Если банк маток сработает, можно залито их, столько на, наделать и в микронуклеусах этих маток, и, и бывают такие в середине лета и к концу сезона пчеловоды, отводки делать и не жизнеспособные для самостоятельной зимовки. Конечно же, маток собрали в банк и до весны. Весной семьи нормально перезимовали одноматочные. А тут они в двухматочные заходят просто на ура. И это уже тут уже не одну собаку съели. Владимир Игорьевич, вы говорите, <coughs> объединять можно посреди лета. Ну, а как же взрослые пчелы? Они же всем рулят. Без проблем. А там рулить некем. Рулят они только тогда, когда есть плодная матка. Плодную матку убрали в обеих семьях. И объединяйте их между собой, перетасовывайте рамки как, как угодно. Нет матки. Все. Если в какой-то одной семье есть матка, и будете присоединять других, вот он будет... До последнего могут перебиться. Кто кого. А когда вы объединяете, конечно, не затягивая до следующего дня, через день, когда там уже на маточнике свечевые начнут посматривать, тут может быть проблема. А вот в течение короткого периода, ну, я показал, по-моему, за 20 минут всю эту процедуру в ролике, на, на ваших глазах, как это происходило, и пчеловоды затем делали вслед, потому что сразу сходу взялись за эту тему, все хорошо. Единственное, все испортила, пересадка затем в, пересыл... в, эти... в контактные изоляторы не учли, вернее, просмотрели, вроде как нету матки с вещевой. Маточники погрызанные матку не нашли. Она там есть. И обгулится не очень поздно. Через полтора месяца заглянули, матки нет молодой. Маток пересаживают контактные изолятор и все. Их бьют. Оказывается, там молодая матка. Неплодная. Вот она для них почему-то больше авторитет оказала, чем своя плодная. Но долго не сиющая. Так что объединяются они, я же говорю, что половину темы просто на ура. Я этим занимался еще, Бог ее знает, лет 30, если не больше назад. Просто она забылась. Сейчас по-новому на эту тему я глянул, потому что изоляция, сохранность маток вспомнил и показал. Да, хорошо, легло как, как по нотам. Объединение. Но пришлось по пасеке он сейчас в бесконтактных изоляторах с прополисной решеткой запустить, потому что Бесполезно было их пересаживать в контактные, бьют маток. Так что пол пасеки в изоляторах контактных, половина в бесконтактных и плюс 4 семьи, 60 почти маток в четырех банках. Спасибо вам, шикарная тема и вообще долголетие вам. Добрый вечер всем на канале, добрый вечер Владимир Егорович. Вот смотрите, как... Ну, вот этих, получается, маточки, этих банкматок, дожили до весны. Пчелы облетались, пошли пыльцу. Ну, и вот, их же надо в это время сразу же, если все хорошо, до этого времени они получились, сразу же надо их куда-то девать, то что в это время их же пчелы должны, по идее, перебить, оставить там, ну, одну себе какую-то, либо подсаживать куда-то. Да, хорошая тема, будет еще не один ролик, я так чувствую, на доске. Если вы следите за каналом моим, я показывал в этом году весной, как я подсаживал маток-одиночек через пересылочные клеточки в искусственный отводок. Сильная семья, одноматочная. Я из этой семьи беру две рамки пчелы, Перекрываю разделительной решеткой основную семью и пленкой. Сверху ставлю корпус и помещаю в клеточке матку в этот отводок временно, искусственный, взятый из нижней сильной семьи. Им деваться некуда, все, весна, активность, развития и вдруг безматочная ситуация. Они принимают эту матку, им деваться некуда. Они эту матку плодную принимают, выпускают, она начинает сеять она начинает сеять. Если внизу уже есть открытый расплод, то есть давно матка внизу работает, значит, от с нижнего отделения основной семьи берется рамка открытого расплода, личинка, стряхуется пчела и поднимается вверх. Вот этот отводочек искусственных, где матка только начала сеять, подсаженная. Вечером открывается уголок, а семья над семьей. Понятно, что к одной стенке продвинута нижняя семья и верхняя отводочек. Отворачивается уголок пленки, они за ночь объединяются. Все. И пошла, во-первых, процесс объединения без проблем, матка пошла дублером работать, вернее, две матки на одну семью. Причем даже были они проморожены, и там есть ролик, когда я маток посадил в клеточках вверх, а тут минус пять ночью. Открываю ульи, ну у меня сердце похололо. Матки скрюченные, пчелы лежат в клеточках. Представляете, замерзли. Человек пожертвовал матками. Я их бросил вниз, а пчела опустилась с этого искусственного отводка, опустилась вниз к семье. Понятно, холодно опустилась, бросила матку, она для них не авторитет. Я матку эту бросил туда, вниз, в гущу пчел. На удивление, через сутки смотрю, она живая. Она живая, жила. То есть вот это окоченение при низкой температуре не сыграло отрицательно на ее даже репродуктивные способности. Затем я контролировал, как же она будет, выжила хорошо, а как же она теперь будет работать, как матка. Да ничего подобного, на парусах прошла весь сезон, не хуже, чем нижняя. То есть опыт подсадки маток, даже чужих, абсолютно отдельных, никаких проблем, варианты Слабо перезимовавшая семья, допустим, на двух рамочках. Первый вариант – подсадки к сильным семьям в двухматочный. Второй вариант – если слабая семейка, три рамочки, но перезимовала две матки, расформировывается по одной матке сильные семьи. Второй вариант. И третий вариант – подсаживается абсолютно одна матка, где-то взятая для двухматочного старта в сильную семью, на временно созданный искусственный отводок из этой же семьи. Потом мы эту пчелу возвращаем туда, но уже со второй маткой. Все в роликах показано. Еще я покажу перед весной, почему и заколотились с этим банком маток. Потому что есть серьезная практика положительная по подсаживанию маток-одиночек весной в сильные одноматочные семьи. Понятно, спасибо. Тут, наверное, все весны ждут больше, чем вы даже, чтобы вот этот посмотреть. Сам вот это вот момент, это весна, когда вот этот пойдете облет и когда вот надо этих маточек разлаживать, куда-то подсаживать. Вот это вот. Так что успеху вам. Так что будем ждать весны вообще. Да показать никуда и не денусь. Я покажу. Было бы что показывать. Вот в этом вопрос. Ну ничего. Проходили мы за свою практику пчеловодную не такие экстримы и не такие потери были. Но без этого не получится. Без шишек ничего серьезного не бывает, ничего серьезного не добивается. Я как-то в какой-то книге писал, что просматривая какой-то боевик, сидя на диване с бутылкой пива, Рэмбо из нас не получится. Сколько бы мы не смотрели этих серий боевиков. Нужно самому прягаться в спортзал, пыхтеть, заниматься, бегать, точно так и в пчеловодстве. Можно читать много, можно где-то смотреть, и можно, пока сам пчеловод не возьмется, пока не набьет свою шишку, свою, потому что она болит. Вот тогда он будет думать. Потому что больная шишка наверху, она как раз и по внутренним нам пройдется, боль там откликнется. Вот тогда будет он думать. И чем раньше мы будем думать сами своей головой, выстраивать свою тему, свою технологию, тем раньше мы станем пчеловодами но это моя главная молитва, всегда я везде, во всех книгах. Кстати, кто книги берет, начинайте читать с конца, с окончания. Там сразу вся философия для пчеловода на все оставшиеся. В любой книге окончание. Вот видите, вот у нас, кто маток не закрывает изоляторы, в это время уже во всех семьях есть расплод. То есть, если маточки перезимовали, вот так в этом банке хорошо пробегал, я смотрю семью, расплода нету, более тщательно я пересмотрел, либо подморы, ну что-то с маточкой случалось. Так случалось, и эти когда случались, что, есть матка запасная, пошел, быстренько взял клеточку и этой семье положил. Видишь, где-то могут в это время уже взять тихой чмены и начать матку, старую убить, если когда осенью меняешь маток. Тоже кей, маточники выломал это, оттуда взял сразу раз, маточкой подсадил, закинул, вот в этом что удобство. Так, ребята, коллеги, спасибо большое за общение и до следующей встречи. Всего доброго, модераторам спасибо за связь, всем спокойной ночи, всем не болеть. До свидания.